Народ всем здорово. Короче, поехал я в город Нижний Тагил. Там живет блогер, автор канала Пожарный Порох Санек. Вот мы сегодня с ним встретимся и поснимаем одну интересную очень автоцистерну. Она уникальна чем, что она. Автоцистерна с повышенными тактико-техническими характеристиками, типа как розики и пилинги, вот делают, что не простые цистерны, а с улучшенным ТТХ. Чем они отличаются, там сегодня посмотрим. Скорее всего, они отличаются двухступенчатыми насосами. То есть нормального давления и высокого давления. Лебедка у них есть у всех практически впереди электрическая ребятка световая мачта у них есть потом дистанционно управляемый лафетный ствол на крыше автомобиля стационарный и ну, шасси 4 на 4 должно быть обязательно чтобы полный привод был вот. что еще там ну и там уже технические условия такие которые завод заводу выставляет заказчик, то бишь МЧС России. Там уже нужно смотреть чисто по этим критериям. Я их точно как бы -то не знаю, и они то чтобы в секрете, они их не в доступе, их нет. Ну чем они отличаются? Вот это вот на первый взгляд машины этим отличаются. Лебедка, мачта световая, дистанционно управляемый лафетный ствол, комбинированный насос. Катушка высокого давления Чтобы с... был Маленький расход воды <клышко> Вот, что еще там У всех есть бензогенератор Но Генератор есть, но Нету электрических приборов На машине Типа там болгарки Или Световых мачт у них нету почему-то Тут уже не, ну, непонятно Просто он как резервный может быть на, на ЧС, чтобы Дать освещение там у кого-то Световые мачты есть, они могут запитать их Вот такие вот Такая задумка поснимать ее как бы. Интересно самому посмотреть на эту машину. Потому что их по информации, что этот завод закрылся у них даже сайт сейчас не работает. Раньше был сайт с, с каталогами, там и с описанием машин. Сейчас даже информации по этой машине не посмотреть. То есть характеристики ее. Вот, таких машин больше не будет и она у нас вот рядышком единственном экземпляре, вот съездим ее поснимаем потому что розиков куча обзоров на них уже куча наснимали и уже неинтересно снимать одно и то же все уже их знают и о их преимуществах и о недостатках их тоже все знают ну вы посмотрите на машину на которую нет обзоров в интернете посмотрим что получится еще если время останется в Нижнем Тагиле есть, ну, ни для кого не секрет, что есть там урал Уралвагонзавод, который делает танки. Вот, там при заводе есть музей бронетанковой техники. Вот, если будет время, если там можно будет снимать, я там поснимаю музей. Интересно вам будет тоже, наверное, посмотреть, потому что никто же не поедет в Нижний Тагил за музеем. Такие его дела, так что сейчас предстоит путь 120 километров, 2 часа времени, ездить, что получится? Потом. У нас Розик новый пришел, у него тоже матч-то есть уже. Она еще и крутится, да? Крутится, но и поднимается, и пускается. Вот частный дом, когда Домай. потух. Собираться. Но оно для этого и есть. Это... Джимаешь, а дупо... И она сама Домай. домой, да, да, да. Ну, исходное положение да. и вниз, да? На, на розике так, то же самое там. Там только на проводе она в насосном отсеке лежит. Mm -hmm. Нет, у нас нету, ну, в нашем розике нету. Там эти пошли уже, которые полноприводные. Uh -huh. На них. Не, тоже Он тоже шоссейник полноприводный-то. Резина-то такая, uh -huh. шоссейная, как у вас, только передний мост ведущий. Ну, коробка, ну, и мотор там помощнее, и коробка другая. Не, yeah, ну, так-то мотора нам хватает, по честному Нормально, едет хорошо относительно. После зила. Ну, Это ласточка вообще. В ней едешь приятно, тепло, комфортно. А -а -а. Да. Она выключится сама да. тоже. Ну это вот получается автоцистерна с повышенными так, так и техническими характеристиками. Mm. Что у нее вот есть мачта, лебедка впереди. Генератор ведь есть тоже, да? генератор. Запитывать кого-нибудь там, мачты какие-нибудь. Ой-ой-ой, на розике то надо толкать, чтобы оно взлетело. Вот генератор есть, а электроинструмента нету Гидроинструмент со станцией насосной. И ручная, да? Что? Так, бензерез, запила. Ну, ну, это что, ствол первой помощи у вас так? Чтобы ну, ну, ну, сразу со ну, стволом, ну, да? да? Дергают. А так стволы где находятся? Ну, Там, в, в кабине? Ну, так. так, это эти, стабилизация. Открывай. Так, это что, заправочный? Да. Так, то конечно, отсеки пустоватые, мне кажется. А это потому, что здесь нету откидых отсеков, как на розике, я думаю, чего-то не хватает. Вот чего-то. Нет, так полк... Песни, которые отсеки. Да-да-да, двойная стенка там да, получается. Да-да-да, за счет этого и кажется, что чего-то не хватает. Кромаса ну, как под... А мы, так, а, с первой помощи, получается, на розике вот здесь вот сделали. Вот в этом месте получается тут пустота там две пирамидки или просто нет а у нас просто? здесь Стота ящик стоит для, для переходов вот здесь ящик стоит такой ну стандартный все и получается здесь две скатки и тут крепление штатная ствола то есть у нас ствол там всегда и ну, подключено все переход здесь лежит и, то есть ты схватил и побежал то есть помощью очень удобно здесь а получается... катушкой как пользуетесь сейчас вообще ни разу почему не любите а зачем Уже рукава не сушить какой катушкой ты я не Высокого а, давления? А, нет, это да, всегда. Я думал, ты имеешь в виду под катушкой, которая снизилась А, здесь, вот. для магистралки -то? Мы ее сняли вообще. Вот и она, выиграли. кстати, у нас тоже есть, почему-то не, не использую. Не Хотя, Хотя, она когда вот нужна, она очень пригодится. Когда О -о -о. в одну каску, да, магистралку да, надо да, растянуть 10 да, рукавов, да. ты ее взял и поехал. Да. И смотать потом так же. Крутишь, она тащит ее. Может быть, да, даже ну, а наш... не пользовались. Мы даже сняли штатное крепление. Че... Чтобы ну, ровненько было, чтобы чем, было. Чем плохо она, короче? Когда она закреплена здесь, насос на всех не открывается, ее нужно снимать каждый mm -hmm. раз. Вот mm -hmm. поэтому ее не используют. Может быть, может быть. Нет, это, конечно, с выс высокого давления постоянно. Чего ее схватил, да побежал. Ну, экономия воды ну, да. хорошая получается. Ну, в любом случае ехать на заправку. Не, ну, либо три раза, либо один. А, да. ну, в... не, в этом, да, да, да, не, а если так что-то небольшое потушить, по факту, какая разница? что в этим потушишь, что ты этим потушишь. Но, с другой стороны, потом сушить ничего не надо. Да, вот О, это суши, хорошая штука, что продувать только ее. Рукавчик, конечно, высоковато здесь. Ну, опять же, ломы выше тоже не поднимешь. Лучше уж пускай ломы будет снизу. Да. да, да, да. Да нет, чё, они же, ты отстегнул его. Выдем он мы. просто шик, он у тебя выпал, чё? Он-то нормально. А нету этого мостика? Ну между этими ложится, вот на розике ложится И ты можешь ну, тут стоять, как бы, вот, ходить Прямо здесь. нет такого вот. нету на нашем розике. Не было точно, знаю. Ну может на первых не было. На первых. Ну у нас это один из первых, он какого? Ну да, эти они он года 10, такого. Он -го года, наверное. Где-то 11 10, 10 да, 10 они 10 такие может, такого -го года. Девятого даже. Не он ехал, вот, вот, Подножки пневматические при открывании двери скидываются с помощью воздушного цилиндра. Так, мочевина здесь даже есть. У нас у стволы такие же на Урале. Собственно, у них производство были. У них вылетает эта штука. Но ну, я об этом и говорю, что они перекрываются но этой шайбой. мы их притирали, этим Мы тоже притирали, но не получается. Алюминий, Чуть -чуть потому что. Уже сюда. Там стало, но все испытаниях они не проходят. Ну Это песок как бы их губит Потому что прецизионные детали И это должно быть Все герметичненько УЗК Блин, место вообще Дофига тут Это что, токи, наверное, да? Ага, ток Самоспасатель Изолирующий Только целый. Так, сиденья вот у них такие, короче, свои, да? На, на защелке да? Как трубы. Пластиковые. Хомуты. но все равно удобно, наверное, да? Пацаны одевают их так. Да? По-любому одевают. Удобнее, чем как рюкзак закидывать на спину. Это вот тоже. Одно из, э, одно из критериев Цистерны с повышенной ТТХ Что должны быть, наверное, эти угу. Сидения Предназначены для одевания аппаратов В пути следования там, Или выхода с ними уже Потому что на старых Уралах, блин, это... На розиках же тоже такие, ну, наподобие. На, на У них свои, видишь, там, прям, это, yeah. с ручками, там, yeah. со всей фигней. Это очень удобно, когда ты в дороге э, одеваешь аппарат. Скорость просто... реагирования, конечно, ты, увеличивается ты, сразу. тебе уже ничего лишнего не надо делать. Ты сразу же идешь к двери, там, допустим, открывать, подъезд проникать, в квартиру. Можно и поднастроить его, пока, это, пока, едешь, пока да. одел, сразу же сидя. Ой, Господь такая У нас вот сейчас сиденья такие же вот у них. Меганьки. Тут же, правда. Прикольно то, что тут Вырывается, вот Тут две полки-то. Нет, это-то пустая. Это просто парни на смену пришли, заступили, положили своего зака противогазы. Спальник вот такой вот. Ничего прикольно. У нас Зил 131 получается с зимним исполнением У которого мото... насос, насос находится вот здесь вот Тоже ну, водила всегда радовался Ну он раньше на первом ходу стоял Я очень <с радовался <с этой зимой Ну что там тепло что возле насоса Но там Красота. шумновато вот, относительно... наушники в уши встали. А ну наушники да, одно использовать Потому что так вот раньше у нас Был Урал один с насосом э сзади И с насосом в кабине Разница земля-небо Ты также включил тот, закрыл отсек Включил печку там тепло Пришел в кабину, уже наблюдаешь за приборами чисто. Давление уже там, тебе крикнуть по рации там. <сосы> Что-нибудь. Но с насосом сидеть рядышком, это так себе. Он еще так, это, вибрирует и звенит. Это что, у вас этот шел в комплекте? Офигеть. Место даже подняло. Просто. Мы просто сами делали все. Давай посмотрим. Ланшет. у нас тоже парни недавно делали сами. А тоже ящики. Сами делаю клине для дверей. Прикольно, то прикольно. Не, ну на вид он, он как самодельный. Самодельный есть? Ну, он не видно же, что он все эти штучки сделаны ну, просто место поднимется просто ну как смотри тут же наверное, и места не было а разветочка есть 12 вольт даже прикинь сомнек вот тебе М -м -м. хорошо было бы камеру заряжать красота да, у меня если честно я ни разу еще не заряжал камеру на пожаре чаще всего времени просто подойти и поставить да, конечно могу. уже не до этого Да нет, конечно. а когда проливка я и если честно ничего не снимаю толку с проливкой? Нет, тут не уже. Во-первых, не а во-вторых, нет, я тут решился все-таки на это дело. Мы приехали на пересменку со с каким крылом? с четвер, нет, со вторым, со вторым на пересменку приехали, когда вахта-то была. И мы дотушивали за ними и большой дом в покровке. И получается, я отснял всю проливку. Ты же хотел выложить? Нет, еще не выложил. Он смотрел, и лежит, надо выложить. Ну ты народ спрашивал там, да, что выкладывать, нет как? Ну, они сказали, что можно выложить. так Надо показать, как бы тоже ты тыловую работу. -то. Да, ну там немного, там буквально что-то минут 8 я нарезал, чтобы ну, просто посмотреть. Ну и прописал, что сколько это все по времени занимает. Самое-то, наверное, интересно, сколько это все по времени занимает. Если парни с двух часов ночи тушили, мы их в 9.30 пом... поменяли, и мы еще приехали в, в час только в час дня. Почти 12 часов. Все раскопать надо. Конечно. А нам дом-то еще такой, прям добротный дом, баня надворный, 200 квадратов. Машина. До того все, да. они ехали, они по трассе ехали, видели, свеча уже горит. Там уже не о чем было. Позднее сообщение, как обычно. Так ночь? Ночь? Что что, в 2 часа ночи. Повезло, что никто не сгорел, никто не простатал. Вот извещатели, в принципе, неплохая вещь. Очень, очень, очень неплохая. Разбудит. Я, Разб... если честно, не выкладываю пригорание. Ну, либо делаю там 3-4 каких-нибудь вот таких видоса и объединяю их. Я... Ну, а смысл? Что там интересно? Я хотя вроде в голове-то понимаю людям, которые там да, как... ты... от этого далеки могут. То, тоже и... выкладываешь то, что интересно тебе, да? Да, а. стараюсь выкладывать то, что. Хотя Видишь? себя ловлю на мысли о том, что зря, наверное, я это делаю, потому что людям ты может. Выкладываешь это... контент не для себя, а для Да, пользователей. но я считаю, что он просто будет неинтересен захламлять этот канал там какими-то неинтересными моментами. Нет, делать нарезку это другой разговор, что сделал нарезочку. Прикольно, это что там такое за табло это... какое-то? Это автономка, наверное. А, автономка. Печка, это... да? Прикольно. Ну, на Ростоке идет, потому что 6 и как бы такое неплохое. В принципе, оно и стоит. Два раза наверное, дороже, чем КАМАЗ. Но... Конкретно 6 и все свои не, конечно прям, преимущества и надежность прям прикольно конечно я говорю относительно Камаза прям... не Камаз тоже очень хорошая машина относительно там если сравнивать с зилом но это как бы маленько другой уровень уже не просто вот эта фирма которая они же все Уралами занимались у них Камазов чего вообще не было ну, вот в гарнизоне у нас например Уралов, в принципе неплохие по надежности по гидроизоляции там что кабины не гниют еще ну, видишь, говорю, ты, ты все равно рассуждаешь со стороны водителей. Пользовать и Почему? Не, ну, ты... Я же вижу, как настройка да, билета да, и так да, далее да, Как да. пользуются пожарные отсеками Ручки, открывание-закрывание Что отсеки сами не открываются вот Они делали неплохие машины И тут взяли вот сделали машину с повышенными ТТХ И что-то это Она никому не зашла Не зашла она в МЧС не, прям, прям, прям удобненько Я говорю, все так много, еще бы дополнительных, узнать, говорю, много дополнительных мест, всяких креплений. В КАМАЗе не настолько вот много. На розике, смотри, даже вот здесь, например, Все, розик, вот. сверху также место, а перед да, ногами вот тоннель. А, рукава, кстати, зимой где возить? Сырые вот, да, на, вот на, на, на крыше Урала. Но мы тоже, кстати, раньше на крыше Урала. Там четко между лесенкой Но и. у, у нас нет да. таких возможностей. Мы возим либо люк. здесь. Багуру, либо нас нас зеле. Рукав, на сказать. зеле, у нас есть отсек, нет, а, нет, нет, нет, магистралки, да, нет, там отсек получается под пенобаков, и там у нас заправочный, ну, выкидной заправочный, угу. и все, и получается, через него либо заправляем, и вот возим, получается, зимой рукава, рукава да и летом тоже, тоже возим. ну, кучу, да, да с... кучу скидал, и все, там, там удобно, потом шлангочкой все вымыл, и все, и все опять чистенько, а так конечно, вот здесь, -то. Здесь, на всё. розике там, блин, мало места. Мало, что... мало. Ну, конечно, ПТВ. Ну, это мало. удобно, зато ты видишь, допустим, из окна, что у тебя, что горит, что что надо взять, может, хоп, сразу же схватил. А задержки рукавные здесь где? В отсеке. В отсеке, В отсеке лежат? На рассыпке, наверное, Неудобно. вот они, Ну, как бы... Ну да, место не очень удобно. Не очень, ПЛС маленький. Такого размерчика что-то смешного. Вот Урал механика. Кстати, стволы-то у вас оригинальные получаются там? А? Стволы-то у вас там все оригинальные, потому что лофтинг такой же фирмы. Так она что? Она же вообще новая по Ну да, она в принципе не работала, даже не царапана ничего. Ублюдочек. Топор, конечно, строительный. Пила для лобовых. Келков. Рукавов также по 10, да? Бышек, яшек. Треххходовых -то, то офигеть, как много. Okay, у нас на Розике также пришли, короче, 4, два РТ-80, два РТ-70. А, ну, я да, не знаю, зачем rt -70? 70 они нужны, потому что рукавов таких нету на машине 66-х а, Они стали последние говорю, машины делать РТ-60 Ой, РТ-70 У нас на Урале также стоят РТ-70 Ну, на 66 которые Ну, я понял Они же размером поменьше ну, смотрите, и... Мне кажется, у нас всего в части несколько рукавов 66-х Буквально, ну... По, по одному, наверное, рукаву на каждой машине знаешь, для, чего? для забора Для гидроэлеватора Их и никто толком и не трогает Ну, у нас раньше не было вообще 66-х И мы просто 77-е не дали Там переходник ну, просто переход и все Ну, что 51-й как бы ну, надо отдать Почему? Ну, у тебя больше получается Ну, у тебя много отдает и ну, Лучше же ставить 51-й на 77-й Там все равно свой диаметр и в переходе уже диаметр загружается И в самом гидроэлеваторе уже ну, мы, Когда у нас была такая проблема Весь расход то ставили. получается на, ствол, на стволе Который вот сам эжектор mm -hmm. Поэтому там 77 линия нормально работает Резина Пирелли Итальянская Ну и шоссе итальянское Делается в мясе только Но они развернуты И эти получается Наружу стоят, эти внутрь ну, прикольненький ребёнок. Что еще сказать? Ну да, иномарка. Как, иномарка как есть, иномарка, это не, не наши зилы. Зилов уже остались только по деревням сейчас. Ну, у нас есть, я говорю, у нас на районе есть. Блин, офигеть, как там высоко. Подножка для бездорожья складывающаяся. Да, это тоже вот ТТХ. Не, нет, не, не самодельная. самодельная. Нет. Самодельная. Вот так. Сами ставили. Да. да. Не, не, не. Фирма Дигма. Место командира. Так, двери-то как закрываются, круто. Так. Мягенько. Позывные. Ну, так cool. туда есть. Ну, и они все оборудованы, все машины. Даже, все зилы, как... даже зилы. А кондиционер есть? Это плохо, да? Хенда есть у нас. Потому что в жару иногда это. Кошечки открыли и все. Не, сидеть, например, в дежурство какой нибудь да. Ну вот как-то дежурили в 2018 году, футбол когда был, мы сидели на вокзале, короче. И розик у нас был как бы и дан для этого, и использовался для этого. Мы, короче, дежурили на нем. Через сутки работали. Что-то около недели где-то. Ну где-то 3-4 смены у нас получилось заступить. И пару дней жарких выдалось, а мы ходили еще в комбезах. Нам дали комбезы, береты и кроссовки. Такие. В комбезе очень плохо было. Плохо? Вообще. То есть спина макрит сразу вообще, стал сразу потел. Ну а так Хорошо. вам ничего не. Ну после этого вы что их сдали? Сейчас... Нет, есть они у нас. Ну, вы в них ходите? Нет, не ходим. Ну что не обязали? Ну их в них как бы это не повседневка, нельзя использовать как повседневную форму. А -а -а. То есть фиксированное положение люка еще есть. Хоп, хоп, закрыл. Прикольно. На КамАЗе только вкал-вкал. Далее а что. Офигеть, как они звонко закрываются. Отсеки. Да? да просто щелкают. Ну, у нас на розике, короче, они не разработаны или что, их вот особенно гибак Надо вообще с разгона его закрывать. закрывать. Да. Ну, закрывать у нас тоже так Тоже можно. с разгона? Так. Они просто нет с... Все розики так страдают, что ли, этим. Потому что даже по видосам они тут перинги. Они одной рукой раз Не, не, не, У нас тоже Один, один иногда один, иногда другой тоже Хоп, он, он чик встанет потом его Разгонишь Но я говорю, самое что жесткое Это когда отсек не открывается Кнопку нажимаешь, поднимаешь А он понял не, не, ну, из этой выщелкивается, а из замочка нет. Ну, ты его ты, опять ты Не Забудь, да, я тебе сказал. Это что? получается нужно повернуть ключ, утопить туда и, и как бы обратно закрыть. Правильно я понял? Там вот получается три положения у него закрыто, то есть а. кнопка не нажимается, когда ключик поворачиваешь, а. кнопка не нажимается, то есть ты замок не отпираешь как бы. А. Вот, как... Потом есть положение открыто, ты кнопкой открываешь, а есть положение ты Поворачиваешь ключик Или просто топишь ее Потом закрываю кнопку фиксируешь Там в открытом положении получается Замок получается открыт постоянно ага. Оно держится же на этих, на ручках Вся фиксация эта а, Ну вот и вы так гоняете Да что они у Но Он вспоминают. у нас пришел, он закрытый был мы Раз, раз, я разобрался как бы с этой фигней ага. Там у нас вот ключей, наверное, там, штук 7 То есть он каждый для своего отсека еще Во, То есть вы можете открыть Эти кнопки не на всех еще а может он подходит ко всем я вот не помню, вроде бы нет у нас были эти комплекты ключей поэтому когда в строй поставили все эти кнопочки нажали все потому что ну вообще очень неудобно. так залезу как где руль так вылазить передом как? передом Ой, высоко тоже булавочка вот на чем кольцо держится. Mm -hmm. На этой булавочке держится кольцо. Mm -hmm. <смех> блин. подкачки централизованы, нет. Урал вот этим хорош, блин, mm -hmm. что надо подкачать. Или посмотреть даже давление. Крайник открыл на манометре видно. Mm -hmm. Это как бы плюс. Mm -hmm. Но они под своим весом хорошо идут, значит, просто на розике они сопротивление имеют, наверное, на этих на своих этих салазках вот этих прям он вообще прям вон вот одной рукой даже никак... ну, форточки на розике сейчас на новых розиках такие же форточки да, стоят нет, у нас садись, весла ну у вас да еще эти получается там настройка другая немножко вот на старых ну на моноприводных так скажем заднеприводных камазах, у них настройка она роста меньше у них просто ну, да, да. по высоте самой то есть шторки меньше все меньше и кабина меньше. Не, ну относительно... Да, кабина может такая же, просто настройка там уже чуть повыше. Ну, в принципе, все равно высокий, ну, розик, сам по себе. Ну, вот у нас новый, который, у него высота 3,5. Это уже... с лафетом, с мачтой я вот с Я понял, я врать не буду, я не знаю, сколько он у нас высотой. Но, блин, это мыть его замучишь-то. Это, это 3,5, да? А у розика это а просто знатно закидывает вот по. Так, а. это вот открывание трехколенки. На салазках тоже. Ага, тросиком там зафиксировалась. Так, ну и открывание здесь. Как бы. Она также вниз, а, она, она по этим по да. салазкам съезжает, да? А вот уже, блин, снятие А крепится она там так же, как на розике Такая штуковина туда, ну, ты все три Не-не, она, она просто А просто она там лежит? Верхнее колено в упор встает, как бы, и она, получается, ограничивается а, уже все, По понял. переднему вылету А, то есть она, а под... Под... она вот она подпирается А сзади, под... то все, все есть все она поняли, в распоре поняли, Как поняли. на старых отцешках, они все в распор а, стоят да, вот да, так да, вот. Да, все, А на розике она, получается, там фиксируется За три ступеньки да, хождения да. ее А здесь просто фиксируется Вот движений там Вверх-вниз, справо-лево. Вот сейчас под, под наклоном-то хорошо. Так вот. Хоп. А, вот замочек. Вот такой вот замок. Одновременно является ручкой, чтобы залазить за рукавами. сосущие рукава и шланг еще коща хотя хотя хотя хотя другой стороны если предусмотрено штатное, место, штатное, штатное да. место если есть там внутри почему нет ну там это как да нет это -то понятно Разговор. как прописано да. Что? Да. у кого как Так, тут крыша, значит, на отсежке. Лестница, палка, лопаты, гидроэлеватор, мачта осветительная и GPS 600. Так, багорчик на крыше тоже. Это тоже же, да, наверное. Нет, тут GPS. Да. такой дистанционно управляемый лафетный ствол стационарный так вот расходы у него 20 30 40 литров в секунду изменяемый расход получается управлять можно в ручном режиме и с пульта из кабины это тоже является один из критериев одним из критериев автоцистерн с повышенными тактико-техническими характеристиками чтобы Лафит управлялся дистанционно Получается управление пожарным насосом, дистанционность. Так. Вот такой дисплей. Катушка высокого давления здесь, значит. А, да, высокого давления. Насос получается комбинированный. Он, скорее всего PN40, цпк нцпк 40 дробь 2. Получается нормального давления расход 40 литров в секунду, а высокого давления 2 литра в секунду. Через катушку. Так, что тут? 62 метра. Давайте посмотрим по кабине. Коробка механическая, педаль сцепления. Тросик, это привод сцепления, выключение сцепления из насоса. О, сиденье какое классное вообще удобненькая, анатомическая валик на поясницу давит боковая поддержка есть все круто да, управление, конечно тут не сравнится с КАМАЗом как легковая машина получается так, управление насосом пульт такой все по простому управляется кнопками это ручничок блокировки так это получается у нас скорости раздатки первая нейтраль вторая так это блокировка межосевого дифференциала так а это а это что межколесный да угу А он сенсорный все-таки дисплей, mm. да? а кнопки да. что дублируют просто? кнопки, да. Ну то можно в перчатках нажимать, если что, да? Но... Объясни, как э, включается. Вот питание, кнопка. Ну, включили э, вот этот, включили, механический вот как, привод, насоса производится. То есть надо через передачу, через нейтраль или нет? Ничего не надо. Ничего не надо, да? Вот, вот запустить насос. Выбираешь водоем, цистерна, гидрант. Ага. Так, а на гидран вставай через водосборник также Или в отдельные патрубки? Через вот эти. Через боковые, через да? боковые. А, то есть отдельно, да? Жди запустить, наверное. Запустите. Вот, видишь, показывай. А, маловушение? не делал, воздух вышел. У нас же за счет воздуха вода выгоняет. Коврик попадает. Блин, мотор мягонько работает вообще uh -huh. На Камазе этот Каменс Ну там 9 литров объем, конечно Он вибрирует очень жестко И шум от него такой вообще прям uh -huh. Прям прикольненько так Так Управление, конечно, прикольное Машинка маленькая изнутри Получается такая Зеркала классные вообще Все видно Вообще классные зеркала вот такие вот зеркалики Отдаляют конечно тоже Но ничего Стеклоподъемники электрические Регулировка зеркал электрическая Еще и наверное подогрев есть по любому Где-то просто включается отдельно Вот наверное кнопочка подогрев зеркал Камера заднего вида Но это уже не ново даже тахограф есть Но в пожарной охране он не нужен Коробка шестиступенчатая Без демультипликатора делителя Тут без всего просто прямая шестиступка Автономки также Две штуки Кабина и насос Так, так пробег у него что там 12200 много вообще когда бы. управление лафетным стволом пульт так ну это что? управление верхний справа влево и струя распыленная либо компактная так тут еще управление световыми приборами настройки освещение боковое прожектор передний камера заднего вида под спальником еще есть Рундук большой-большой. Доступ рундук сбоку. Снаружи, кабины. Так. Шасси у нас еще евро получается. 280 лошадиных сил. Так, давление ствол высокого давления эти стороны. широко дверь открывается Хоп. насос весь закрыт вообще Вот это, блин, минус у них, что выкидные патрубки всегда спрятаны где-то в отсеке. Да. Вот торчала бы горлышко здесь чисто вот, как у, у пеленга. Было бы удобнее, потому что даже, даже зима или там отсек надо закрыть. Но старые Уралы были, у них, короче, отсек открывается, ну как у на вашем, и весь насос, короче, продувается, то есть его не закроешь никак. То, что там автономка стоит, как бы, но она греет, ну, чисто улицу. Не. Это как бы минус. Не знаю, все равно как-то было сделать одну нишу тут отдельную. Чисто торчит полугаечка. Коп, все закрыто. Включи эти стробоскопы впереди, поснимаю. Насколько они яркие. А задние тоже сейчас мигают? Сразу туда пошел. Так что понятно было. Что... Ну все, включай. Ну вот поснимали мы эту АЦ Впечатления неплохие, в принципе, произвела эта машина. Шасси, конечно, намного круче, чем Камаз. Но настройка неплохая в плане кабина боевого расчета хорошо исполнена, просторная, подножки хорошие, что заходить удобно в нее. Шторные отсеки закрываются намного мягче, чем на розенбауре Наполнение отсеков, конечно, похуже, чем на Розенбауере. Управление насосом полностью электронное, но вот по опыту наши отцы на базе Урала у него также сенсорный дисплей стоит и электро... управление все электронное. Отказов не происходит. Работает все в штатном режиме. Здесь, наверное, также будет. будет. Вот. Значит, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Пожарный Порох. И обязательно ставьте колокольчик. Сейчас я выдвигаюсь на другой конец Нижнего Тагила. И поеду в музей бронетанковой техники. Следующее видео будет из, из музея. Поснимаю там, что смотрю.